юхуху дорогие друзья, вы на канале TheRoin 22 и мы в очередной раз проходим игрушку под названием The Long Dark. Я так понимаю, у нас сейчас глубокая тьма, и нам надо, как я понимаю, выспаться. А выспаться нам надо будет очень сильно, потому что в принципе нам.. Ладно, давай попробуем три часа выспаться, но там, походу, нам будет очень жестко. Если я не ошибаюсь, то нам будет. Ха-ха-ха! Сейчас посмотрим. Так, ну я думаю там. Блин, ну до сих пор тьма. Тьма тьмущая, нам же то хочется. Сколько у нас там Мой. болезнь? Я заболею. Да не заболеешь ты. Калорий ноль. Так, а что у нас есть-то поесть это? Воду что ли выпить? Хотя там воды никакой не надо. Я уже в прошлой серии говорил, что я, может быть, съесть это этих э, камней бы. <съех> Сразу же поесть вообще ничего нет, кроме воды. Ай, как все печально. Так, хорошо. А, что у нас по теплу? Защита 14, да? Да. Хм. Ага. Окей, окей, окей, окей. Так, где у нас что? Так, давай спички возьмем на пожарный случай. О, хоть что-то видно. А то тут хоть глаза выкололи. Ни черта не видно. А, и потом возьмем. Пошли отсюда, хоть увидели, где дверь находится. А то вообще ничего не было видно. Но Я думаю, там волков никаких не будет. Потому что волк это просто последний. Последний, что может быть? Кто это? Минус 16 по ощущениям, серьезно. Юб твою мать. Другу. Давай все заберем, все, что же есть. Кому оставлять Не Неохота оставлять никому. Высушившую свою. Так, подожди, вот, это нам не надо. Так, брезент, подожди. Так, а куда мы хотели пойти-то в следующей серии? Нам уже надо было вообще выбираться, найти какой-то еду найти еще и быть интересное. Подожди, мы спускались сюда, да? В ущелье, то есть тут немного теплее. Да, и в принципе, ну херово видно, но что поделать. Самое страшное это ночью ходить. Потому что вот в такой снегопад увидеть волка, ну, это как раз плюнуть. Но в сегодняшней серии мы должны, в принципе, найти лут найти все необходимое отоспаться как говорится отеить от, вы, от выпить нормально так 100 грамм для храбрости и все будет хорошо так я не буду бегать потому что ну, и так уже в принципе запасы у него жизни и то потихоньку будет тратиться а так мы в принципе если если найдем что-нибудь я думаю найдем может быть, эта серия немного будет долгой, чем э, прошлое. Ну, что поделать. В принципе, за этого надо, как говорится, поставить большой лайкосик. Как говорится, за моё старание. Ну и выжить. Потому что всё-таки сюжетка. Ну и первое мо, как говорится, вот такая вот загуль, так называемая, в дальний путь. Так, он покуда не, не дышит, так э, более-менее нормально. Показалось там угол, угол О, вижу машину. Ну, все. Все хорошо. Да. Садись, садись, садись. Учара, бля. Не пройдешь. О, факел на армуре. Он нам понадобится, отлично. Блин, ну как так, ничего нету? Вы серьезно. А -а Ай. Где этот волк? Вон он. Так, видим его. А как нам быть? Что надо выждать бы его. Минус 10, блин. Ничего толком-то не нашли. Если только пересесть в соседнюю дверь по-быстрому. А то -да -да -да -да вон Где она? Где это, сволочь? Вон она А он не один здесь <саспалившись> Ёпта Кш! Пошел вон отсюда Ух ты, блядь вот это баги. Их здесь двое. Может даже и трое, я не знаю. пока на двоих вижу. Олени обладывают. Понятно. Значит, мы, блин, здесь конкретно не вовремя время. Пришли. Нам здесь просто надо, я не знаю, или же каким-то чудом убегать. Причем очень скорости. Не знаю, там, включить скорый звук и убегать отсюда потому что один-то в принципе наверное ушел да вон он ушел туда а этот здесь если мы вылезем то я так понимаю двое нас заметили да? О -о -о -о. Там факел один нашли давай что ли факел он, что нибудь их отпугиваем. Больше ничего такого нету. Бля, ты серьезно? Идиот, блин, а? О. To find some place to escape this cold. Да, я понимаю, что надо где-то согреться. Нам надо вообще выбрасывать сюда потому что мы рядом с находится находимся, причем с двоими. Смотрите, туда нельзя. Уходим, уходим, уходим, уходим, уходим, уходим, нахер, нахер, Форес, беги, беги, беги, беги! знаю куда надо убегать вообще. Я думаю он сюда не зайдет. Пиздец как... какая мир злота. А мы еще бежали к добавок. Так, впереди вижу монстр или не одинакин. Оленята. Так, ну на скалу здесь нихера не будет, это понятное дело. Ох, вижу меня. Ну ладно, блин, мясо нам растопить надо будет. Ебать. Какая мель, Какая чишуя. ух ты, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Оп. Набери ну, да, ты не рассматривай, беди. Точнее, иди. Бежать-то мы сдохнем быстрее. А так у нас чуть дольше жизнь продержится. Медленно бы он дышал, было бы все хорошо. Я так, блин, вообще не вижу. Он дышит так равномерно. В принципе, так, как и обычно, реалистичность. Дыхание идет, но ну, блин, у ну нас только, она как-то что вообще засоняет все. Я не знаю, куда мы выйдем, но мы куда-то выйдем. Я думаю, мы правильно выйдем. Домик вижу, вижу домик, но мы бежать к нему не будем. Там еще со здесь, как сыр в масле будем катиться. Перевернем себе, я отломаю что-нибудь себе и все. О, кстати, здесь кто-то проходил, оставлял след. У, палочки, отлично, отлично. Если на в дому что-нибудь найдем вкусняшного, будем вообще в шоколаде. Все, можно теперь побежать немножко. Блять, это не дом. А вон там есть дом, отлично. Все хорошо. Вот в сарае, что здесь интересно. Ебать! Беги нахер! Блять! Беги, блять! Вон дом какой-то есть, беги туда, блять, хамуха. Беги быстрее, быстрее, быстрее, как можно быстрее. Ферма райский луга, Блять. ⁇ баный врод, это не дом. Ч ⁇ рт побери. А как так-то? Вот дом, вижу. Блять, блять, блять, блять, блять, блять, быстрей. Где-то их, блять, а какой нахер ключ? В жопе ключ у тебя застрял, чувак. Не издевайся, бля. да? Я знаю, что холодно. Где я тебя высурует этот ключ-то? Хотя его, в принципе, наверное, хрен знает куда ложат. Я хер знает куда не ложат его. Хотя всегда говорят, что под коврик ложат. Здесь коврика-то нет. Куда они его могут еще положить-то? Люди... Скажите мне... я А, подожди, в тракторе, может быть? Ну-ка, ну-ка, давай, давай, давай, быстрее, быстрее, Минус 20, бля. так давай возьмем спички что ли ну, у нас еще их много так подожди а что у нас с перчатками а, так замороженные минус так подожди 0 до да? 0 0 0 0 о, понятно, это вообще не перчатки, это у меня. зажигай зажигалку свою. В тракторе ничего нету. Да ладно. Нигде ничего нету. И у еще и холодно. Да пиздец, блядь. Да где ключ этот мать вашу искать-то? Нахер вообще, что ли, издеваетесь Ну пиздец, сука, он тут был. Тварь, тварь, тварь. <соединяющие> он умер, блять, он умер. <соединяющие> Сука, какого он здесь был? Я не понимаю. Блять, это с... какого-то хуя, yeah, это блин so собака. Фиг. Тварина, блин, теперь мне появляться еще раз найдя в полумраке. А? Ну что ж, придется бежать, что поделать-то. Конечно, хера не видно И это мы пошли-то oh, Блять, шли-шли, да не дошли блядь. Хер знает, куда мы шли Ладно Тут, в принципе, все равно ничего такого толкового нету Что можно было взять Так, ну, в принципе, мы уже знаем, где что находится Так что можно, в принципе, в ту сторону выдвигаться Минус 15, блин Надо потом сшить что-нибудь себе. Да, блять, не бери этот нахер шиповник. У нас его и так дохера. Все, пошли отсюда. Да, лучше бы мы этих, наверное, три часа не спали бы. А могли бы уже найти что-нибудь за это время. 15 блин. как херово а? давай пробежимся немножко совсем немного опа тихо блин, в такой вообще темноте вообще не резонно бегать Это если идешь, то если днем идет чтобы более-менее как-то видно кто где находится на говорится Вдоль всего твоего зрения. Видно, где кто. А тут-то не видно ни хера. Я вообще в шоке. Ну, что поделать тоже? В шоке? Не в шоке. Выжить-то надо. Не будем мышь снег жрать Шнег. Снег, мать ваша. Так, окей. Так. Ага. Все, пошли отсюда. Я уже понял, где Не будем мы в машину заходить, потому что в машине там только что флаеры есть. Ну да ладно, возьмем, давай, попробуем флаеру взять. Тих -тих -тих -тих. Так, где эта машина. Это здесь была. шла нифига себе машина Наверное, так замело что она даже по ней ходит вообще хорошо там еще флайер лежит благо до него долезть невозможно а вот что в козырьке в козырьке я думаю что-то может упасть из ключейного. я так понимаю ключей там нема он до сих пор здесь курится что ли Где ты, пессина. Давай, давай, садись. садись. Где-то был еще. Где-то видел флайер. Еси он. Здесь. Так, ага, бежит, бежит, Родима. Мы уже хотели выходить. Ага, иди отсюда. Иди по-хорошему. Куда тебе надо, иди. Хера, молодец. Ля. Зараза такая, а. Иди он, поедай, вкусняшные там местные отрозия. чё наелся, да? Было бы ружь пристрелил бы его Бля, Теперь надо валить отсюда. Нахер! Валим! Вали быстрее, я не знаю, мучили, что там бежит кто это? ты, баный олень, блять! Ещ так пугаешь, я чуть штаны Блять, он за мной бежит. б твою мать. Олень, ид иди отсюда! Иди беги к волку, пускай он с тобой поиграется. Нахер, бежим, бежим, бежим, бежим. бежим Блять, он уже устал. Сука. Марать, блин. Блин, этот дом только надо открыть каким-то чудом. Ключ где-то найти. Где его искать, я вообще в душе не знаю. Так холодно что даже будет. Да, блин, ну, что поделать. Понимаю, понимаю, да. Ну, извини, чувак, у меня больше ничего нету. Чем я тебе мог бы помочь? Я только могу вам спички нести да и костыль разжигать, все и отдыхать нагрев. кстати дорогие друзья напишите пожалуйста что вы думаете об этой игре и какие мысли есть о продолжении кто проходил может быть советы какие-то может быть задаст буду очень признательно почитать комментарии у вас ну и тоже не забывайте ребята Uh, чем больше вы будете рассказывать в моем канале, тем больше у нас будет как говорится, преданных зрителей, ну и со временем, как наберем, как The я говорил, чертова мороз, как наберем первую тысячу подписчиков, мы разыграем первый конкурс. Что за конкурс? Это уже будет ближе к как говорится, тысячи подписчиков. Так что зовите, приглашайте. Будем рады с ними. Так, подожди. Пообщаться. О -о -о -о. Я на льду. Я хороший. Я замечательный чип. Чип, чи чип, -чи -чи идет. Идет на атаку. Только не говори, что ты за мной бежишь. Не дело. Смотри, дитя, открой херамысли. это там был валим вали быстрее ветку подбираем быстрее быстрее быстрее го го го Тихо, мазафак опа опа так где он отстал да кто знает где Делал... он ну, ладно Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. чуть Чуть не слетела ох, Ух. Опа, тихо-тихо-тихо. Так, чувствую, что у нас хрустит уже лед. Так, что перед нами скоро будет таять лед. Так, окей. Так, но я не знаю, попробуем убежать дальше, может быть, что там интересно найдем. Блин, да? Давай, ладно, выбежали. Ну во, себе толщина льда, блин. Но ну, там дома, блины, ключ к Куда его искать? Я только, я же говорю, что в душе не знаю. Опа, здесь аккуратно. Ходим на опасном участке. И волчара где-то рядом. И мы ходим рядом. что-то выкинул подними быстрее выкидывать собрался Представляете? Ой, блин. не нужно я смотрю ему так что с ним что там интересно опа газетка ну-ка подбери блин да открой ты там газета это была отлично Блин, даже не хочется дальше идти, потому что где-то что-то здесь есть. Вопрос, где искать ключ, вот у меня покуда сомнения. Но ключ должен быть где-то рядом, но он же не должен где-то в трех километрах быть от дома. Это глупо. Я думаю, может быть, в ближайшей машине, может быть. Как вариант. Как бы оставил машину и вышел. Так, ну здесь, как всегда, ничего не будет. так Давай садимся. Друзья, э, грузовик вообще не работает, понятно. Блин, опять ничего нет. Да ладно. Ну зато есть елочка, можно занюхнуть ее и кайфовать. Да ладно, я на ключ нашел, он был? Вот это да. Ну-ка пошли. вам повезло, походу. Нам фартануло, фартану мастер уеда. Ладно, попробуем побежали, побежали, побежали, потому что реально у нас почти ни хера нет. Так давай, давай, давай. Ей, ей, открыли, молодцы мы, ребята. За это надо лойк поставить большой, большой лойк. Так, сколько у нас? Тут? 4 градуса, вообще хорошо. Так, ну давай все, подожди, потом возьмем. А вот повязка отлично антисептики окей отлично отлично полотенце так а -а -а. ткань подожди нам это куда не надо подожди слышите музыка это да предвещает о том что будет скоро пипец так друзья а где у нас костер разжить хорошо но мне нужно разжечь костер понимаете понятно здесь всякая му будет да? угу. как всегда муклатура и мое спасение так пошли ладно где-то на первом этаже по-любому должен о каменчик как и говорил камень так ну что сразу Сколько у нас 50 Блин. о о 95%, ну все можно разжигать, погнали я думаю, без этого, без розжига, без топлива нормально 95% плюс 5% каких-то там топлива это дано, масло, точнее зачем когда можно просто взять и газеткой или же книжкой взять и распалить, как вы думаете? оно разжигется, здесь же нету ветра, здесь все нормально, ребята так что экономьте, экономьте вот эти вот запасы. Я вот, конечно, не сэкономил кое-чего там. Вот, а теперь, как говорится, страдаю. Сейчас мне нужно реально найти что-нибудь, чтобы мне помогло. Так, подожди, а сколько у нас тут палок? Так, уголь есть. А уголь у нас получается только будет с 22 градусов. Окей, давай палок закидаем. Окей, да, сейчас температура повысится и мы угля закинем. Так, сейчас повысится, смотрите, это 17, 17, там 22 градуса должно быть. О! В смысле, подожди. 27. 17 градусов, подожди. Давай закинем, ладно, темпом дрова. 15, да ладно, серьезно? А есть. Ладно, сколько он там будет гореть? Шесть часов. Хорошо. Ух, он согрелся. Вообще хорошо. Замечательно. Так, метла. Топор нужен. Окей, ну, ну, ладно. Так. Что у нас тут? Книг тут навалом. Бери, не хочу. Подходи, налетай, да? Изделия получаем. Так, подождите, нам бы пожрать бы что-нибудь найти бы, вот это было бы хорошо. Так, ну здесь понятно. Кто здесь? Кто здесь? Скажите мне. Куртка. Ношенная лыжная куртка Окей. смотрим Сундук. Приличные походные ботинки. Ну, отлично. Ткань. О, хорошо вообще. Так, там, походу, что-то должно быть книга. Ну, опять, это понятно. Так, давай одемся там. У нас что-то там интересного было, да? Так, носить. Ух, хорошо. Подожди. Ага. Так, что у нас еще там было? А, так, так, так, так, так. Ботинки. О, только ну-ка. Ух, ну это вообще шикарные ботинки. Так, окей, окей, окей. Так, что у нас тут дальше есть? Так, в ящике я думаю там может быть что-нибудь. Угу. Уже 20 раз там было. где здесь? Жестяные носки хороши. Ножные сорочки. Угу. Окей, посмотрим сейчас так, у нас получается вы так спортивные, у нас шерстяные носки есть. Сколько у нас дают? Фу. Блин, они у нас вообще хорошо дает так. Нихило так процент. Топор нужен. Деганый. Эй! Так, подожди, давай этот уголь добавим. О. Сейчас это вообще кипятище будет. Так, взять факел шли дальше и искать что-нибудь интересного вязаные перчаточки Так, так набор шитья у нас есть, ну ладно. Книгу у нас тут, на навалом скамейка. Так, подожди. А -а -а. С кухней надо начинать. Так, это не подожди, а что там было? А, Судовая. Бери, бери, бери! Они а, это, блять, не туши, бери! О, давай. За сейчас, блин. Нам необходимы калории отлично так книги хирики всякая полка так отлично так здесь мы искали все пошли о бутылочка бутылочка саплей подходи не робей. так хорошо давай поедем что у нас там есть так у нас есть плитка шоколада 250 килокалорий хорошо Запустиваешься. Ну ладно, что быть. Того и не миновать. Так что, что есть, то и берем. Ничего нет. Да ладно. Вот бразета, бля, вс ⁇ Блин, ну, пустота одна. О, ну вот это я понимаю хорошо. О, То, что нужно, как говорится. То, что нам.. Чай, травяной, о, хорошо. Банка с вообще хорошо. Так, и а тут нужен. Тут открывай дверь. Там надо ножок было По металлу. заряжавший ореховая паста. Это вообще хорошо. Что заряжало, то и съедится так о смотри, мы здесь можем в принципе приготовить что-то вкусняшного но у нас нет ничего чтобы что-то готовить так топором бы бы мы все здесь раз, раздолбили. раздалбили не надеюсь это что -то мне понадобится понадобится о смотри скрекер персики и заживем здесь вот это я понимаю давай-ка бумажку так, у нас хорошо сейчас загорит все, сардины, поехали так, посмотрим, что там есть давай-давай, разгорайся, ну-ка обыскать морозилку, давай да ладно, пустая господи тут что ломится что ли зайти что ли хочет 66 градусов вообще жить еще одни шурстяны наскидаю потому что мы вообще здесь кайфуем сегодня мы с тобой кайфуем так пошли что у нас там второй этаж есть нету а, у нас тут второй этаж может быть, если мы в на домике находимся. Чувак, прясь низ. и бой. Так, ну блин, ну книг сейчас понабираем, труд. Разрежем это все было но буду нормально. Так, книги нам важны, книги нам нужны. Так, давай, давай, бери, бери, бери. Сейчас мы их там закидаем, это все дело. Вот жалко топора нету так, топором раз. На убили тут все бы. Так, ну, давай. Блин, он такой. Это не берется, что ли, там труд есть? Серьезно? И стул можно? Ну, так. А вот здесь, кстати, нужно использовать ключик какой-то. Ну, его я так понимаю, где-то надо достать сначала этот ключик. Так, подожди, а? может здесь найдем, а? ничего не нашли. Could end up being useful. Алло, прием, нас кто нибудь свечит? А если же здесь охотник занимался своими делами, неплохо, так стопки стоп, стоп, бумаг, окей. Сейчас еще закинем. Блин, вот топор бы ну, тогда иди, бросали, иди. конечно. были почти 90 гравцов, прикиньте, сколько будет гореть. 8 часов. О, офигеть. Так, так, так, так. Так, 2 часа Ну, что поделать? Главное, что мы раздолбили сол, остальное там, бог с ним. Не... И так, сойдет, как so hungry. 9 минут, да? А так 10. Ай, блин, труд нам, в принципе, уже и так через верх уже лезет этот труд. не тихо уперение. А вот это мы забыли взять. Не увидели. А так выписали. Смотри, Хоть снег ешь. <laughs> да, кстати, ешь снег. Жри его. Пожирай. Так, два часа понадобится. Там у нас получается два часа. Ладно, хватит, сейчас мы еще накинем. О, у нас, смотри, уже и утро. Отлично, 4 часа. Все на 8 часов, хорошо, блин. Так, ну что, пошли-то на улицу, выйдем. Что-нибудь интересно, найдем там, соберем. Так, здесь вот таки ничего не интересного здесь. Так, труд нам надо выбросить весь, выбросим все. Так, Тимофеевку тоже выбросим, да, все выбрасывает Так, газету мы всю всю газету выбрасываем. Газеты тоже вот это вот все буду тоже выкинем все, это тоже выкинем все. Так, что нам надо еще? Что все выкинуть? Так, два фонаря, Текс, камни. А, кожи вот надо выбрать все это потом. выбрать все слава никто занимает 10. вообще ничего не заняло так окей так разрушенный фонарь добавить и давай приготовим благо есть чем открывать надо будет вокруг дома пробегать узнать что там есть интересно если там ничего такого интересного не будет хотя я не уверен должно быть что-то интересное так готовим сейчас это все приготовим съедим ну не все конечно там оставим персики так окей пошли так подожди, давай съедим сначала ты где ты где ты готовы? Так, готовы, да? Угу. Открыто. Горячий. Окей, поехали. У она хорошо идет За милую душу. Так, а эти банки я думаю в принципе выкинем на улицу, пускай они там замораживаются. Бонус согревания, отлично, отлично. Так, здесь ничего нету, что нам там закидывает Так, картонный стол так, возле а то, что у нас может быть. Топор нужен. Все понятно, надо там все здесь можно срубить все под ткани да подожди нам ткани не нужны сейчас так так так пошли сюда сейчас мы выйдем на улицу подъищем свежим б... воздухом блин да подышали блин. в минус сколько-то там да? В минус 13 градусов. ну благо Крыльчательно видно благо здесь все более-менее видно, как на ладони, где кто находится. Вот это самое главное. Вот. Мы кирпича дрова здесь не взяли, перчатки не взяли, что необходимо было здесь, что мы тогда пропустили. Так, камни, да? Окей. Окей. О, смотри, грибочки. Давай, давай, давай, собирай, собирай гриб рейши большой съедобный гриб растет на хвойных деревьях неплохой антибиотик если приготовить из него что ну, чай короче приготовить так ну блин ну хорошо хорошо чай царевный будет Интересно нет. Блин, пещеры здесь никакой не было. Там, ну, можно было зайти посмотреть, что там интересного есть. Так э, согревание горячей напит. Все отлично. Вот это что нужно? Горячая вода. Так, дождя. Сколько у нас там блин, у нас воды мало надо будет выпить сейчас? В морозную погоду. Блин, в минус 10 пить воду. Это вообще жесть. Так, ну благо, что мы нашли дом. Это самое главное. Сейчас надо будет. Побегать, полутать вокруг, ну, что здесь может быть. М -м, топор нужно. Блин, там где его насрать, этот топор-то? Давай хоть вокруг местности, что ли, обыщем. Может быть, что интересно найдем. И там, кстати, э -э, где мы прятались от и убегали резко. Там можно будет мясо собрать, потому что там, в принципе, я так понимаю, мяса довольно много будет, если эти сволочи ничего не поели. Вот, то, в принципе, можно будет собрать и приготовить себе поесть. Почему бы нет? Вы бы это спросили, да? Так, зайчиха или кречатиновка, давай-ка, концемир? Хуя, хуя, бля, сука, ну ты с Ах ты гадина ты. Смолочишкая. А? Камни тоже, блин, прицелил никакого нету, блин. Херачем забегает, а? Смотрите, крутой, блин. В глаз ему надо зарядить камнем блин. Может, он тоже помрет от камня. Как ой, хорошо. ой ё, твою мать. Это вообще жизнь. Зато видно. Вся локация. Я так понимаю, здесь нам делать нечего вечером, так что будем уходить. чем здесь, я так понимаю, скользкая поверхность, так что лучше нам отсюда подальше. Сейчас будем вокруг деревни это искать возле фермы. Потому что я думаю, там есть что-то интересное, что можно а, нам взять и собрать. Вот кролика вы сейчас схватить бы его за уши. Это его нить Бля, какой ты хр... О господи, какой он кривой! Объясните мне, брат. О, ну ка, а, блять, монстр. Да, толкил. Как-то так должно было быть, да? Сыканы кролика. ролика. Так, пошли отсюда до этого это Загуляли немного так далеко. Надо этого как-то поймать. Попробовать. Ну-ка иди сюда. Я тебя не укашу. Ну хоть бы камешек за него бы попал бы. -мо, ну олень он спускается с гора. Вообще хороший олень. Он сам олень. Да еще спускается. Есть! Я попал в тебя, сучки. Давай ему голову все нормально Одного... Одного кролика стало меньше так куда палки пособираем Таких да, есть довольно много с того как я ушел и вернулся такие хорошие деревья так ладно Ага, о, еще. Так, окей, пошли дальше. Так. М -м -м. О, еще один. Нормально. Пошли. О, еще вижу. Нормально. Забежим быть на гар и посмотрим, если там что-то есть интересно, то в принципе можно будет э, пособирать что-нибудь интересного. Сейчас мы, блин, это соберем фабрику палочную. Сейчас мы будем продавать эти палки с Так, ну тут получается кедровый, да, понятно. ты но я вижу там, в принципе, палку, ну.. О, давай еще соберем. Много не бывает их. Так, что знает, когда они еще могут появиться у нас на пути? А так вот видишь, и появилось. А лень, что вон молчало, кстати, впереди. Так вы видите, вот что шел бы, шел бы, и ни черта не увидел. А вон он, там он, вон, он, вон он, он бегает, точнее идет медленно. Если вы увидели, а -а -а, напишите поставьте лайк. Эти лайки это очень корешки И так ли? Дал бы ему все это молосю, блин. Хотя он мне тоже может своими копытами когда-дать. Я тоже улечу. Так, по уходу волку ходят. Отлично. Так. Рэ... Ну, блин, у меня есть кролик. Я не знаю, учу и он запах на таком расстоянии или нет. Меня это тоже интересует. Так. Ух ты. Что Ой. это? Ой, ты, волк? Где он был волк, бля? Либануться? Он даже не слышит <сосы> Блин, только не говорится что я где-то ночное. Это же будет жесткая тема. О, благо, что я появился хоть в домо, а. хоть это радует. Так, пошли, ладно. Блин а газета так даже Давай возьмем где-то там книгу. Книга жизни. О, 95%. Нормально. И Тимофеевка пойдет нормально. Все. Сейчас разжм этот костер до такой же температуры, до 80 градусов. Сейчас здесь будет вообще не дом, блин. А баня какая-нибудь. А ч, почему вы нет? Можно вообще сделать здесь небольшое, так только... еще как девочек пригласить, и было бы... Вообще было бы. Клуб веселых и на Давай все Все равно мы их еще найдем. Так, понятно. Пошли еще. Что здесь, полностью собираем здесь? дофигища фигище этих, а? так топор нужен отлично. Здесь я как в очередной раз ничего не мое, вот так. Отлично, оденем, как я и знал, так. Дождя, а давай поменяем, давай вот это вот сюда, да? А это внутрь. Ага, он в обратку, да? Дождя, а получается, что у нас? Не так получается. Так, подожди, снять, нет, снять, нет. Снять. Вот это вот мы надеваем. Так, а эту. Ну, как-то так, да? Получается у нас даже 7 тепла к бонусу идет. Так, 6, да? А если мы снять. Сюда 9, 6, да? А вот сюда 7, без разницы, да? Окей. Так, а у нас получается один, да? Тут 1,9. Ну, что сказать, ладно тогда. Сейчас это разломаем, закинем туда в костер. Пускай оно. Пипелит. О. Еще надо взять. Черташ не видно. Так, отлично. Спички возьмем. Может быть, еще что-нибудь пропустили. Здесь что-то находили, а? Как вы думаете? Так, кровать. Риск переохлаждения вылечи. Серьезно? А его можно вылечить. что-то в этот раз много появилось бумаги Это получается у нас. Вот, к даже подожди. Ну, отлично, возьмем их. А эти покуда снимем. Так, и здесь у нас получается мы вот эти. Отлично. Подожди, ботинки надо, чтобы поменять точно. Просить. А эти покуда здесь скинем, потому что мы ну, веса и так любим дохера. На ну, что это не нам нужны здесь? Все, вот эту плаволю тоже скинем. Так, литр.. Так, так, так, так, так, это давай тоже выкинем сама, пока куда не надо. Эти выбросим, потом возьмемся если что. Так, так, так, так, так. Вот это тоже выбрать. Подожди. То мы поднимем, подожди. Все-таки. Труд перетруд. О. То, что надо, где зажигать. Ну-ка. блять, да что ж ты делаешь? Факел не зажег Даже я тушить, там надо зажечь его. Как он зажигает его? И чё? <смех> <смех> Вот и правильно, надо было так и сделать. Всегда. <смех> Покинуть кирову. И все. Отлично, хоть что-то есть. Еще шестяные носки. Мы вообще велики. Отлично, ничего нету видно и так что там ничего, анима. ни хера анима ни хера. это круто всякий тут нам нужен так так так так здесь обыскивать еще не собирали нет? отлично так ванну нам не надо нам сразу ничего делать Фу. Давай разломаем Благо, что, хоть что-то можно разломать в этом мире. Странно почему-то эту палку. доску можно было рукой разломать, а это невозможно. Топ холодный ужин. Вы, блин, без топоров никак не можете. О, еще не. Носочки. Блять, мы скоро у нас фабрику при изготовлении носков сделаем, наверное. И всего, всего, всего. Так, сколько у нас там горит? Остались. 7 часов. Нормально, жди у нас к этот потух. Давай, следующий возьмем, пошли. Нам еще тут открывать, открывать, открывать, собирать. Подбира. подбирать. Блин, ну а то, что валяется сверху, он может его разлубить. Как-то странновато немного. 9 часов. Давай, еще закинем. Чтобы чего там попросить, что ли? Кого попросить? За что Ты кому Ты кому-то сейчас дат Я ч. Хочу на ну, какого хуя он вырубил блин. я же ему не, не говорил блин надо чистить все чертовой бабушки отлично пошли не, не не, подожди мне это не надо посмотреть. мне надо бы скачать интересного интересно отлично отлично отлично так а там еще нет да? отлично Хоть здесь оставили а, банку для открывания а, предмет точнее этот как консервный нож вот взять три травяной чай возьмем мы все здесь возьмем все что видим все возьмем металлическая сковородка вот на какой хер она нам нужна вот это мне тоже интересно записка соседа привет мартин мы нашли молли элис так обрадовалась спасибо что помог нам в поисках в этом в этот раз мы похоже за ней гнались волки похоже за тобой было очень жестко а, так если что вы можете на паузе это все перечитать так окей Так, подожди, можно забрать? Давай заберем. Может быть, интересно. А где? Где мой факел? Фак ему, блин, это факел этот факел походу факел потушил и все. Я это что-то как-то проморгал это время. Ай, блин, а какого черта? Давай хоть крикер собираем Эй, эй, ты эй, подожди какое тушить-то? Чешуля очешуел, Тушить он вздумал. Ах, не посмотрел. Моя ошибка. Так бы вы мне тут. Зад... Эй, там лежит это, а ты забыли. Очнете меня там курисласить. Надо внимательно быть, да, ребята? Внимательность это превыше всего. Интересно, от этого дома не рухнет, а? Гуарту ну, так сука. Да, нормально, сейчас запьешь. Так, на. Заглотни себе. Опа. Сардина надо срочно есть, потому что им сейчас скоро пипец наступит. И крикер надо съесть. Где этот он? Где этот надо съесть? Заплесни, вепши. <с> нормально. Так, крикер еще. Конечно, соли там много, ну что поделать. О, видите, как падает резко Потому что соленая Так, это тоже надо выпить Потому что сейчас этот лимонадный сок И раз Будет клей, я не знаю, каким-нибудь там Чудным Так, все, да? Его нужно добавить в огонь на топливо сейчас, окей, окей Тогда мы Что сделаем? Мы тогда сейчас бросим здесь Все свои собранные нам Предметы. Так, окей. Okay. Так, здесь в принципе нам. Это очередная книга. Здесь. Вот здесь? Нет, не вот здесь. Вот там. В очередной раз ничего нет. Ладно, пошли. Мы, в принципе, здесь все, что могли собрали остальное надо будет на улице искать, особенно мясо. Вот топор бы мы бы здесь все раздубили бы. Так, машине там больше ничего не было, да? Олень, стой! Я тебе деле хочу дать. здесь получается волк, да? Ага. Хоть бы хоть бы это звук был бы. А то у него даже звука нет. Что он делает? Он его щпиндюрит? келс ловушек конечно можно эм, бесконечно тратить силы на энергию гоняя за кроликами э, и даясь за ними э, понятно А мне срочно надо валить нахер нахер нахер только зачем нам ловушки в принципе через зайцев ловить ну без понт. хотя мы в принципе а ну да Такие суки, как стрельба какая-то. Тут, тут, тут, тут, тут, тут, это собака была? Это не волк, это собака. Это да просто, просто, пипец, ребята. Так, давай час срубим это. Там еще на улице тоже есть, что срубить. Подожди, а сколько у нас осталось может сейчас потухнет? 7 часов. Ну, отлично. А, отлично. Все, тогда скидываем здесь палки или все. Сейчас еще тут порубим этих стульев, тут что еще тут есть? Здесь ничего нет И не были никогда. Топором было бы лучше, конечно. Без топора херово рубить. Вот меня вот интересует, почему я могу упал. Покоть, какие тут изеваты делаешь, чувак. Не надо. Зевать нам тут. Портить всю атмосферу игры, а? Вообще финила. Давай туда закинем поближе, чтобы было. Так, труд? Никогда не знал, что умру голода. Ты не умрешь. Я тебя приказываю не умирать. Так, понятно, здесь тоже ничего нет. Здесь, наверное, в одном из трех, может быть, что Да, вот. И все, там больше тоже ничего не будет. Блин, ну вот ключ должен быть где-то. Необходимый ключ. Вот где его в очередной раз искать? Вот тогда я числа случайно в машине нашел. А здесь где его искать? В каких местах-то? Здесь же фактически больше же ничего нет Он же должен <coughs> быть где-то на месте. Того вопрос где? В таком бреде тут вообще ничего не узнаешь. Где что когда что лежало? пес какой-то. А мы... О, какая жаль! Какая жаль! Ах, забыли, забыли посмотреть полку эту. Ну, в микроволне так ничего не мах. Никто там не положил еды, нормально. Я вот только, не знаю, он, походу, топором будет все рубить, все, что есть, все будет рубить. И в 80% нормально. Так, отлично, отлично, отлично, отлично, там он где-то должен быть до да, всех. Б... Если он, конечно, не ушел такого самого и и сиреневый медведь так больше у нас походу ничего нет, да угу. перча перчи перчи перчи так 90 так понятно Они даже еще и хуже так эти лучше эти хуже. отлично только не говорите что он сейчас появится здесь а? умоляю Слава богу, что его здесь нет это причиню был вреда. то чувство когда пил когда вышел пьяный похоже да? Вон ходят Блин, но это явно что не волк это чудной волк он там еще впереди вон он в той стороне волк уходит скатертью дорожкой чудной ты волк наш скотина такая так давай потихой вся какой потихой Да речи все искать отлично и рыжу здесь, что-то может быть блин хера нету Ладно. 1 ходит нормально вращать. о черт я согласен с этим что черт включать сейф вот что здесь может было быть вот почему он охранял то его а я то думаю что здесь может что на меня упало что ли там чё только не придумаешь здесь так получается у нас только ага Ладно, хорошо. Она дом забегает да, посмотреть, что там есть. Так, сзади дома, сзади, сзади, забыли, сзади, сзади, сзади. Вот, я же говорю, что там есть перчатки, кедровые, и это все. Так, что нам, душу не упал у нас их там и так дохера. Так, отлично, теперь мы можем, в принципе, э, что сделать? Подкрепиться немного, потому что у нас, в принципе, уже и воды ноль почти, да? Так, кедровый мы покуда не будем закидывать. Э, вот, банку надо с персиками открыть. надо томатовую пасту открыть, потому что тоже <свист> уже время прошло, уже там немного испортилось. Вот. Можно в принципе, если вот такая хорошая погода, можно в принципе а, закинуть все это на улицу. И а, проценты, которые вот. А, то есть, чтобы оно не за... ну, оно заморозится, и оно и так будет портиться. Вот. Это очень это хорошо хорошая нельзя ничего сделать с ним. Вот. Так, 2 литра. два еще литра полтора вот так потопим. Ну и, в принципе, там выспимся, потому что нам надо будет реально выспаться нормально. Вот. Так, подожди, кипятить. Давай, этих же полтора литра и кипятим. Отлично. Так, теперь можно, в принципе, что? Сбросить. Так, так, так. Подожди, а мы же можем... А, блин, подожди, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, тут. Так, возьмем это съедим, это тоже съедим, вот это тоже надо съесть. О, смотри, паста, о, все, тут надо вообще съесть максимально быстро. скоро там черви полезут походу, и нам будет жесть как херово. Так, пить надо срочно окна пьешься ты сейчас сильно да не я почти, почти литр выпил чтобы так пол и все и был бы вообще хороший вздувшийся банка корма для собак да? Еще придется сожрать их 500 калорий дает это там вообще будет не, не собачий да или черт знает какая еда? да вот сейчас смотрю нормально так Отогрелись, отогрелись, наелись, главное, вот. Так, что у нас там? Что-то мы там собрали, до да? Из труда. Не вытащить и рыбку из плода Так, разломать. Э -э, действие. Так, подожди, давай выбросим его, где-нибудь сюда. Можно Блин, можно было бы сделать топор, вот то нечем делать. Так, давай, в принципе, это раз это собрать, потому что в принципе здесь нам ничего такого серьезного нет, показатель типа у нас все, у нас в принципе здесь даже уже и плюс идет, я так понимаю там на улице, не плюс, а минус. Так, ну и что, раскинем здесь, выспимся по-человечески. а что у нас по здоровью? Так, отлично, вообще хорошо. Осталось нам только хорошо выспаться и все. И огонь. Так, давай закинем еще этих. И все, а это выкинем. Отлично. Все, теперь можно ложить спать часов так, то, что. А, ну это нам не надо. Нам надо, в принципе, сколько? Часов 5 выспемся, нормально. Там ночь будет промешная, но, в принципе, нам нужно будет поддерживать тепло. Добавлять туда. Костёр. О. Так, сколько там еще пять часов гореть, да? Ещё, ещё, собираем, собираем, собираем, собираем, собираем. Еще закинем так. 8 да, часов, отлично. Так, э -э, так, пошли, спасем еще. Еще часа 4. Отлично. Там еще 4 часа будет еще гореть. Нормально, нашли домик, отлично, отлично. Это очень хорошо. Насколько будет четыре часа еще, так что нормально. Так, возьмем еще факел, походим по квартире, посмотрим, что есть. Может быть, мы еще газетку где-нибудь забыли посмотреть. А мы так такие, мы ложим. Так, подожди, а под скамейкой там еще нету. Плехая. Так, здесь мы все обыскали, вроде да? Вроде бы все. Так, а это что у нас? Ага, представляешь, даже это можно. Так, а, смотри, мы же ключ нашли. Точно, я чуть его чуть бы не забыла записка в аптечке первая помощь записка в аптечке первой помощь эти аптечки бесплатно распространяются в обществе памяти землетрясений на великого медведя опызываемые наша некоммерческая организация помогает полностью подготовить и к любым Грядущим катастрофам наш девиз. Мы помним, мы тоже помним. У Повязка, картонный, армейский. О, факел. О, хорошо. Доживем мы сейчас? Ух. Не жопа порт там выпал. Вот это было бы хорошо. А это так. уже блин этот здесь сгорел так еще 4 часа да блин возьми так факелы факелы факелы, факелы факел так высушенная кожа отлично кедровые шмадрвые так, возьмем еще пройдемся, что посмотрим, может еще что-нибудь интересно найдем. Так, здесь пусто, здесь тоже пусто. Так, может быть еще что-то, что-то может быть, что-то пропустили, может быть. Если вы ребята видите, напишите пожалуйста в комментариях, что вы видели и где. Будет я думаю. О! Вы-то я думаю зрячие. Быстрее увидите, где я что пропустил. т Труд, блин, он... Труд нам уже и так он уже поверх всех окон лезет, этот труд. Мы скоро будем фабрику по изготовлению труд тру этого, блин, брать. Кому-нибудь за это деньги. Кажется, я хочу пить. Кажется, или хочешь? Кажется, надо креститься, чувак. Так, ладно, хорошо. Так, факелы, факелы. Так, давай, выпьем. О, так у нас уже рассвет, нормально. Так, подождите, там же еще в полке что-то должно было быть. А я не посмотрел. Да не кидай ты, шки мать. Ладно. Блядь, нахера он ложит? Хе одно у него, блядь. Нахера. Объясните ему действия. А -а Нет, не собрать. Взять и пойти дальше искать. Так, я что-то здесь, походу, что-то где-то я здесь забыли. Наверху вроде бы ничего нету. Здесь, тут я уже искал. А, видишь, бумагу забыл. Вот что я забыл. Отлично, отлично, отлично, хорошо. Пол а полк бы срубить, полку бы, ну блин, нету возможности. Топора нету. Я бы здесь все бы налево-направо рубил, все что видел. Я, яй яй яй. Ладно. Что закинем, что закинем? Подожди. Ну-ка. Мне... Ага, мне не показалось. Оказывалось что-то интересненькое, бля. А мы пропустили. А? Какие мы несмотрительные. Так. -а -а -а -на -на -на -на. Так, отлично высушенная кожа говоришь да отлично так ну что пошли тогда искать дальше а у нас там глубокий рассвет так что нормально крыша кыша отсюда кыш кыш крыша пощли любой не для тебя все это старается давай пробежимся малька благо что он хоть перерез через а не надо было бы перепрыгивать хотя он не умеет здесь прыгать скажу я вам конечно небо здесь пиксельная. А что, Льволь? Пятью здесь двое. оттуда шли подальше куда нибудь куда они сюда сходим с высоты лучше смотреть где к че поисковывать минус 25 но ну мы и вышли У -у -у. мы конечно хороши -х -х -х. вышли под самую жопу блин. Так, ну там у нас обрыв там получается нам обратно надо возвращаться волки нам путь не дают у нас вообще жесть происходит так что надо валить быстрее домой сейчас -то собираем пойдем на потому что реально здесь нечего делать а, и надо, надо найти какой-нибудь лут и быстрее валить у нас температура все ухудшается и ухудшается ребят ара полага сыграть быстро быстро быстро быстро быстро быстрее быстрее мы бежим, бежим о мы забыли про это грибы блин. это грибы это грибы это грибы мы собираем грибочки, потому что они нам помогут в следующем. В следующей серии, кстати, помогут они нам. Соберем еще грибок. Закинем туда, пускай валяется. Здесь кто-то был, Точно не волк, но это походу олень с баранками. Так, отлично, ветки здесь сейчас. Вот, еще одна. Отлично. И тогда, в принципе, сейчас будем заканчивать на этом моменте. Подойдем в дом, там согреемся и все. Они имели пальцы. Надо, блин, одеваться теплее, чувак. ахера ты пальцы? Высынил. счет тебя побряль. Поразить ты. Не доневщие. Ну лидоносный, не знаю. Ну это не совсем. Ладно. В принципе, мы здесь на этом прекрасной носим мы в принципе здесь будем заканчивать так что в принципе дорогие друзья что можно сказать не забывайте подписываться на канал вступать в группу вконтакт ну и всем как говорится до скорой встречи услышимся увидимся уже в следующих роликах в следующем прохождении так что всем удачи и всем пока-пока